Возьмем две пластины одинакового размера, вырезанные из жести. Из одной пластины сделаем коробочку и опустим пластину и коробочку на поверхность воды. Увидим, что пластина утонет, а коробочка будет плавать на поверхности воды. Поведение тела зависит от соотношения между силой тяжести и выталкивающей силой. В данном случае на пластину и коробочку действуют одинаковые силы тяжести, Следовательно, на них действует разная выталкивающая сила. Действительно, выталкивающая сила зависит от объема тела, объем же коробочки больше объема пластины. Следовательно, на коробочку действует большая выталкивающая сила, и она плавает.